Добрый день, уважаемые дамы и господа. Прежде всего, хочу выразить слова благодарности нашим немецким друзьям и коллегам, госпоже федеральному канцлеру, госпоже Меркель, за организацию нашей работы и за ту атмосферу, которую ей удалось создать в ходе нашей совместной деятельности за эти два дня. Это был очень большой мужской коллектив, она была единственной женщиной, причем Ей нужно было руководить этим коллективом большим, мужчинами с разных континентов, с разным цветом кожи, с разными мнениями, взглядами, убеждениями. И мне кажется, что ей удалось это сделать очень хорошо. Она справилась с этой задачей блестяще. И как, как результат, это наши договоренности, мы обсуждали, как вы знаете, самые разные темы, первые темы, Которую, которой мы занялись и обсуждение, которое прошло весьма позитивно, это развитие мировой экономики. Все мы отметили, что экономика развивается весьма позитивно. Должен вам сказать, что в, это, в этот процесс все больше и больше вклад вносит Российская Федерация, как вы знаете, наша страна развивается в среднем около 7% ежегодно. За первые четыре месяца этого года у нас рост составил 7,7%. Реальные доходы населения где-то уже приближаются к 19% за первые четыре месяца текущего года. И... Абсолютный приток капитала в прошлом году у нас был 41 миллиард, только за пять месяцев текущего года уже 60 миллиардов. По золотовалютным резервам мы занимаем сейчас третье место в мире. Растут инвестиции как в относительном расчете, так и в абсолютных величинах. Есть некоторые моменты, которые вызывают внимание со стороны экспертов. Это определенные диспропорции между странами, где мы наблюдаем дефициты, это прежде всего развитые экономики, и странами, где растут резервы. К ним относятся, кстати говоря, и Россия. Но это больших тревог пока не вызывает. Эксперты еще должны понять. Понять, как будет развиваться этот процесс. Мы э, большое внимание уделили проблемам климата, и я хочу еще раз поздравить госпожу федерального канцлера. Мне кажется, что, несмотря на всю сложность дискуссии и сложность этой темы, мы договорились о главном. Первое. Мы договорились о том, что все, что зафиксировано в Киотском протоколе, будет соблюдаться, во всяком случае, теми странами, которые этот э, протокол... Подписали и ратифицировали. К ним, как известно, относится и Российская Федерация. Конечно, всех волнует, что будет за рубежом 2012 года, и думаю, что удалось сделать самое главное, удалось вовлечь в эту дискуссию все страны, которые являются как часто звучало на ходе на саммите, в ходе саммита являются основными загрязнителями я имею в виду все индустриальные страны некоторые развивающиеся страны рост экономики которых конечно заставляет нам, за, нас задуматься о том что они должны быть вовлечены в этот процесс так же как и Такая мощная, большая экономика, как экономика Соединенных Штатов. И удалось в ходе общей дискуссии договориться о том, что эта проблема будет дальше обсуждаться на площадке Организации международных наций, повторяю, с привлечением всех заинтересованных партнеров. Мы, естественно, говорили о, об энергетике в связи с этим о энергосбережении о справедливом распределении ресурсов и как вы знаете Россия вносит здесь тоже весьма существенный позитивный вклад разумеется речь шла и об образовании о борьбе с, с болезнями большая позитивная дискуссия была проведена и с нашими коллегами из африканских стран это была одна из инициатив немецкого председательствования и те инициативы, которые были зафиксированы в документах, мне кажется, весьма позитивными. Я к ним отношу прежде всего на выработку принципов финансирования, микрофинансирования для небольших проектов в Африке, некоторых других документов, которые были согласованы в ходе нашей совместной работы. Все это дает мне основание сказать, что саммит прошел весьма успешно, и я хочу еще раз поздравить наших немецких друзей с этим результатом. И кроме всего прочего, нам в ходе неформального и формализованного общения удалось пообщаться с коллегами в двухстороннем формате, обсудить двухсторонние отношения. У меня, во всяком случае, были встречи и с президентом Соединенных Штатов, с премьер-министром Великобритании с бразильским коллегой, мне удалось переговорить и с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. И практически со всеми, со всеми участниками встреч, саммитов, так или иначе удалось пообщаться. Это уникальный случай, уникальная площадка для общения подобного рода. Хочу еще раз поблагодарить и надеюсь, что все наши договоренности будут исполняться. Пожалуйста. Пожалуйста, коллеги, uh, Associated Press. Владимир Владимирович, Вы вкратце уже рассказали о Вашей инициативе о, о создании совместного американского э, российского радара э, в Габале. Не могли бы Вы пояснить, где должны быть расположены ракеты-перехватчики по Вашему плану? И не приведет ли Ваш план к ухудшению отношений с Ираном, России с Ираном? Спасибо. Моя инициатива и мои предложения нашим американским партнерам гораздо более широкие, чем создание радиолокационной станции в Габале. Я, Если такие вопросы есть, мне казалось, что я вчера достаточно подробно говорил, говорил об этом, но если есть необходимость вернуться к этому, я скажу. Нам не нужно создавать никакой радиолокационной станции в Габале. Она давно создана, еще в советское время. В этом и весь фокус. И не думаю, что это приведет к ухудшению наших отношений с Ираном, потому что станция уже работает и работает давно. В чем заключались наши предложения и на чем они основаны? Вообще, из чего мы исходим? Мы исходим из того, что выход наших американских партнеров из договора о противоракетной обороне который состоялся несколько лет назад, является делом весьма неблагодарным и, как мы и говорили раньше, ведет к дестабилизации в сфере международной безопасности. Мы с самого начала говорили о том, что мы не будем создавать такую дорогостоящую систему, но с целью сохранения баланса в мире, стратегического баланса, мы вынуждены будем работать над системами преодоления систем противоракетной обороны. И мы тогда от наших коллег американских услышали, что ничего страшного, мы друзья, мы больше не враги, делайте, чего хотите. Мы именно этим и занимаемся все эти годы. Мы и создаем системы преодоления, они у нас и так были, мы сейчас просто совершенствуем. Но когда мы услышали о том, что эти системы ПРО будут размещаться в непосредственной близости от наших границ, и будут якобы нацелены на иранские ракеты, которых не существует, это, конечно, вызвало у нас особую тревогу. Обращаю ваше внимание, уважаемые дамы и господа, на то, что мы, не мы, а наши американские друзья собираются создавать противоракетную оборону против ракет, которых нету, их нет в природе. Сегодня, ракет, сегодня Иран располагает ракетами дальностью 1400 метров. 1000, 1400, 1400, да? Для того, чтобы достичь южных границ Европы, нужна дальность, нужна дальность 4,5-5 тысяч километров. Даже не планируются Ираном такие пока ракеты производства. Это во-первых. Во-вторых, ну, я бы не стал так априори подозревать наших э, иранских соседей, а Иран для нас соседнее государство, в таких, э, в таких планах. Как сказал один из руководителей Ирана, у них не было и нет никаких планов нападения на Европу. Значит, Нас, конечно, это смущает. Это, естественно, ставит под угрозу наш ядерный арсенал. А вы знаете, в чем опасность реализации планов подобного рода? Если одна из сторон находится под иллюзией того, что она гарантирована от нанесения ответных ударов, Агрессивность в действиях возрастает, и это может привести к серьезным конфликтам. И то, что я сейчас говорю, не имеет никакого личного качества и плана. Международный мир после Второй мировой войны держался на балансе сил, стратегических сил в мире. Если этот баланс нарушается, возникают угрозы международному миру. Значит, как только мы узнали о том, что в нашей э, непосредственной близости от наших границ будут созданы две системы, значит, радар в Чехии и э, э, система антиракет в Польше, естественно, наши военные эксперты просчитали последствия для нас. Мы убеждены в том, что это наносит ущерб безопасности России и ее гражданам. И мы, конечно, вынуждены думать об ответных шагах. Подчеркиваю, что это не наши инициативы, это ответные шаги. Какие они могут быть? Конечно, нейтрализовать те угрозы, которые возникают для России. Именно поэтому я сказал, да, мы вынуждены будем, видимо, нацелить на эти объекты наши ракеты в свою очередь. Чего же здесь неожиданного? Не надо провоцировать Россию на такие действия. Но вчера разговор у нас состоялся весьма позитивный с президентом Соединенных Штатов. Что мы предложили? Мы предложили... Использовать имеющуюся и арендуемую сейчас Россией радиолокационную станцию на территории Азербайджанской республики, которая называется Габала. Она полностью покрывает весь район, который вызывает подозрения у наших американских друзей и коллег. Полностью покрывает. При необходимости мы готовы ее модернизировать. Если необходимость такая есть. Пока мы не видим такой необходимости, но готовы это сделать. И в режиме реального времени, онлайн, что называется, передавать всю нужную информацию. В этом случае отпадает необходимость у наших американских друзей выводить ударные группы в космос что само по себе представляет большую угрозу для международной безопасности. Почему? Потому что в этом случае не нужно строить ни новую радиолокационную станцию в Чехии, и не нужно размещать антиракеты на территории Польши, а можно поставить их на юге. Я говорю сейчас гипотетически, но ну, это нужно вести переговоры с определенными странами, но это могут быть союзники Соединенных Штатов по НАТО, скажем, Турция или тот же Ирак, за что воевали, спрашивается, хоть, хоть какая-то польза от этого будет. Значит, можно разместить противоракеты и на, на мобильных платформах, на военных судах. Какие это дает преимущества? Во-первых, это недостабилизирует ситуацию в Европе. Во-вторых, покрывает весь район, опасный с точки зрения наших американских партнеров. В-третьих, это дает возможность закрыть не часть европейской территории, а всю Европу покрыть этим щитом. Следующий резон заключается в том, что в случае каких бы то ни было ракетных атак на территории Европы, они будут сбиты на первом разгонном участке. Это значит, что остатки ракет не будут падать на европейские города. Все они упадут в море. А это тоже не шуточное дело. Это, знаете, вот такие железные болванки 10, 20, 30 сантиметров величиной, которые будут прошивать крышу, если они будут падать сверху, с огромной скоростью, будут прошивать крышу э, э, пятиэтажного, семиэтажного дома и проходить вплоть до, э, до подвала. Это не шутки. Вот в случае реализации нашего предложения эти остатки будут падать в море. Значит, что мы еще предлагаем? Мы предлагаем, чтобы это не было какое-то одностороннее или даже двустороннее действие. Мы предлагаем собрать пол заинтересованных, в том числе и европейских государств. Оценить, реально оценить ракетные угрозы на период до 2020 года. Договориться о том, какие должны быть предприняты совместные действия по предотвращению этих угроз договориться о э, равноценном, демократическом и приемлемом для всех участников этого процесса доступе к управлению этой системой. И, наконец, очень важный аспект заключается в том, что мы э, надеемся, и я вчера об этом на встрече с прессой сказал, разумеется, сказал об этом э, Джорджу, э, э, президенту США Джорджу Бушу, мы надеемся, что не будет совершено никаких односторонних действий до завершения этих консультаций и переговоров. И мы в любом случае не опоздаем, потому что сегодня, повторяю, этих ракет у Ирана нет. Во-вторых, если даже предположить, что Иран начнет их разрабатывать, то мы об этом своевременно узнаем. А если мы даже об этом не узнаем, то мы это увидим сразу же, как будут произведены первые испытания. И мы увидим, и американские спутники это увидят. От первого испытания до постановки ракет на боевое дежурство в армию проходят 4-5 лет. За это время можно развернуть любую систему противоракетной обороны, где угодно. Так зачем же сегодня дестабилизировать ситуацию в Европе? Мне кажется, наши предложения являются вполне логичными, обоснованными и партнерскими. Пожалуйста, коллеги. А, Время новость. пристаньте, чтобы вас видно было. Ну, собственно, хотите не представлять, хотите. Иванович. Хотел все-таки уточнить. Вот вы сказали по поводу размещения ракет в южной части Европы или там на платформах. Вот где было бы предпочтительно, предпочтительно их разместить? Если они будут в Европе, но безопасность Европы от этого будет страдать или нет? Или как бы вот в ходе стратегического этого диалога. Ну, априори обеспечивается безопасность Спасибо. Мне кажется, что я уже достаточно подробно ответил на этот вопрос. Могу еще раз сказать: в случае реализации нашего предложения нет необходимости ни в создании новых радаров в Европе, ни в создании новых баз для антиракет, а достаточно разместить их на плавучих платформах на военных судах, либо на территории южных стран, в том числе и союзников Соединенных Штатов Америки по по НАТО. Но э, в этом случае, конечно, у нас э, будет отсутствовать всякая необходимость э, нацеливать наши ракеты на какие бы то ни было объекты в Европе, либо в Соединенных Штатах. Такая необходимость полностью отпадает и исключается. Мы не будем размещать наших ударных ракетных групп ни на территории Калининградской области, ни подвигать их э, к западным границам Российской Федерации. Давайте поддержим тем, кому не хватило места. Вот дама, uh, я не перед вами. Uh, uh, микрофон, пожалуйста. Пайчев, из Voice of America. Президент, как вы можете когда они говорят, что с 4,000 Вообще у нас существует такое, такое понятие даже в отношении конкретных лиц, как презумпция невиновности. И если есть какие-то озабоченности в отношении Ирана, мы стараемся их разъяснить, в том числе через имеющиеся международные институты, через Организацию Объединенных Наций и через МГТ. Но я же сказал, что если предположить, мы же не отвергаем это напрочь. Мы говорим, что мы готовы предположить, что такая угроза существует. Хотя мы ее не видим. Но допустим, что она есть. И мы предложили конкретный план совместных действий. Я его только что изложил. Он вполне приемлем. И если наши партнеры считают, что такая угроза существует, то при реализации этого плана она будет полностью нейтрализована без всякой необходимости осложнять ситуацию с глобальной безопасностью и с безопасностью на европейском континенте. пресс. Владимир Владимирович, ваши западные партнеры все-таки настаивают на Независимость для Косово, несмотря если будет ждать полгода, год или, может быть, другой срок. Вы можете видеть, при каких-то условиях с этим согласиться? Вы, Россия. Э э наша позиция по Косово основана <к thorough> на международном праве и на тех решениях, которые были до этого приняты Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Она ясная и понятная. Мы исходим из фундаментального принципа международного права, который говорит о необходимости соблюдения территориальной целостности государств. И на, на резолюции 1244, которая была принята Советом Безопасности ООН и которую никто не отменял, в этой резолюции 1244 в по белому записано, что Косово – неотъемлемая часть Сербии. Нас пытаются убедить сегодня в том, что можно эту проблему решить, не получив соответствующего согласия вовлеченных в этот конфликт сторон, в данном случае сербской стороны. Мы считаем, что это неправильно, это не соответствует ни моральным, ни правовым нормам. И нужно набраться терпения и работать как с албанцами-косовскими, так и с сербами. Нужно придерживаться имеющихся принципов международного права и не навязывать свою волю другим странам и другим народам, не унижать другие народы. Если же все мы придем к выводу, что в сегодняшней международной обстановке принцип права нации на самоопределение важнее, чем принцип территориальной целостности государств, то тогда мы должны будем руководствоваться этим принципом во всех регионах мира, а не только там, где нравится кому-то из наших партнеров. И тогда правом нации на самоопределение должны воспользоваться как народы, проживающие на пост югославском пространстве, так и малые народы, в том числе и народы Кавказа, проживающие на постсоветском пространстве. Потому что никакой разницы между одной и другой ситуацией мы не видим. И там, и там. Это результат распада коммунистических империй. И там, и там был этнический конфликт. И там, и там этот конфликт имеет глубокие исторические корни. И там, и там с обеих сторон были совершены правонарушения, а подчас и преступления. И там, и там фактически существует независимость квазигосударственных образований. Никто не может нам назвать ни одного различия. А это значит, что применяемые Правила должны быть универсальными. Коллеги, через семь минут у президента следующая встреча, поэтому, к сожалению, заключительный вопрос. Независимая газета, пожалуйста. Вопреки независимому Наталья Мирякова, Владимир Владимирович, вот вы встречались с новым президентом Франции Николя Саркози. Вы не могли бы рассказать о своих впечатлениях об этой, об этой встрече, о ее результатах и вообще, на, на ваш взгляд, насколько опытным политиком является новый президент Франции? Спасибо. Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Гуд, без лешпета. Yeah. State, state. Отлично, молодец. Дай мне что-то бросаешь то. Андега Ман, геемзим обиды, что -то. Das, haben. Гуд. Sie haben gemacht, was sie gemacht wollten. Jetzt lassen sie uns in Ruhe. Geben sie Zeit, das zu beantworten. Gut? A... Коллега, присоединяйтесь, пожалуйста. Еще? Наташа, еще раз. Ну, собственно, вопрос про Саркази. Значит, у нас хорошая состоялась беседа с господином Саркози. У меня есть полное основание полагать, что весь позитив, который был наработан в последние годы между Францией и Российской Федерацией, он будет использован для развития наших межгосударственных связей. Более того, мы нашли очень много э, точек э, соприкосновения в личном плане. На мой взгляд, господин Саркази является человеком очень э, подготовленным, очень хорошо знающим современную Россию и заинтересованным в развитии наших отношений практически по всем направлениям. Откровенно говоря, я был даже удивлен э, той детализацией, которую он использовал при обсуждении конкретных направлений нашего сотрудничества, скажем, в области сотрудничества по линии ЕДС и нашей объединенной авиационной корпорации. Все это дает мне основание полагать, что на французском направлении у нас будут хорошие перспективы. — Коллеги, спасибо большое, извините, что так коротко. Ждем всех журналистов на открытой пресс-конференции в Москве. — Секундочку, секундочку, Я, я все-таки хочу сказать по поводу тирании. Поскольку записка поступила, я на нее отвечу. И вот этому милому молодому человеку я тоже скажу несколько слов и всем, кто хочет защитить демократию в России. Значит, мы в России пережили очень тяжелые времена. Они связаны с развалом Советского Союза. Они связаны с фактической гражданской войной в, э, на Кавказе. Они связаны с обнищанием миллионов людей после крушения прежней, э, прежней экономики. С развалом социальной системы. И разумеется, это все не могло не наложить отпечатка на реальную сегодняшнюю жизнь. Но это совсем не значит, что мы будем выдумывать для себя какой-то особый российский способ существования и какую-то особую российскую демократию. Мы будем развиваться, так же, как и все цивилизованные страны, на общих принципах. Должен отметить, и я посмотрел внимательно и решения Европейского суда по правам человека, и выводы международных правозащитных организаций. Там много критики в адрес, в адрес Российской Федерации. И она часто бывает справедливой. Часто не очень, как нам кажется, но часто справедливой. Мы будем иметь это в виду, конечно. Но там не меньше критики в адрес наших партнеров, в том числе и по восьмерке. Очень много. И по, и по средствам массовой информации, по нелицензированию средств массовой информации, по увольнению журналистов необоснованному. Там очень много критики в адрес имеющегося законодательства в области, регулирующей отношения с иммиграцией. Там очень много критики в отношении судебной системы и содержания людей в местах лишения свободы. И это все ведь тоже общие ценности, не так ли? И вы знаете, что не нужно делать вид, что везде все хорошо, а у нас одни проблемы. Проблем достаточно. Теперь мы приближаемся к достаточно э, э, непростым рубежам нашей политической жизни. В конце 2007 года у нас будут выборы в Государственную Думу. В начале следующего года пройдут выборы президента Российской Федерации. Уверяю вас, все будет сделано в рамках демократических процедур. Все будут иметь право заявить свое мнение, сказать все, что они думают о деятельности властей сегодняшних. Но только все должны будут действовать. В рамках действующего закона. Мы никому не позволим нарушать ни Конституцию Российской Федерации, я сам ее не нарушаю, и не позволю никому это делать. Все будут действовать только в рамках закона. А победит тот и на выборах в Думу, и на выборах президента Российской Федерации. Победит, победят тот, те победят, и победит тот человек которому подавляющее большинство граждан Российской Федерации окажут доверие в ходе прямого, тайного голосования. И вы будете иметь дело с той Россией, которую поддержит российский народ, а не которую кто-то хочет видеть со стороны. А... Любая попытка вмешаться и поддержать какие-то какие бы то ни было политические силы внутри Российской Федерации накануне крупных политических событий, поддержать какие-то силы внутри России, на которые кто-то хотел бы опираться для того, чтобы продвигать в отношении самой России свои собственные интересы, этого мы не допустим. Большое спасибо вам за внимание. Всего вам самого доброго.